Здравствуйте! Давно не было видосов, да? Правда? Вот это мой мотоцикл, который я хочу разобрать его до болта! Да, вы не ослышались, полностью разобрать до болта! Скажете, я мне это надо? А я вам отвечу! А чтобы покрасить его, вы, наверное, скажете, нафиг он тебе нужен, продай его лучше! Так, конечно, говорили многие, продай его и все. И проблем у тебя не будет. то ты и дело, не будет проблем вообще. А мне нихуя не интересно, мне нужны проблемы. В общем, ладно, прикалываться. Я хочу его действительно разобрать сейчас. Короче, от песка струить. Короче, все железные элементы. Потом его сделать в божеский вид. Да, он будет салатово-черный, в натуре. В натуре. В натуре салатово черный, а что тут такого? Да это же жулеточный кален смотрится. Знаешь, а мне вообще похуй, как это будет смотреться. Мне нравится глазу и все. Вот так вот, нахуй. Понял? Ну ты... Йоп. Так, короче, кто не хочет смотреть, идите нахуй. А кто хочет, подписывайтесь на канал и смотрите, что будет дальше. Так, разбирать я буду абсолютно все. Короче, пойдут на пескоструйку а сама рама. А... Вот эти крышки клипоны, траверса шток колеса маятник ну всякие разнообразные железные штуки покрасится в черный цвет и в принципе все потом соберем и будет пушка на посмотрим что из этого выйдет я не знаю делается наверное разбор Мопед... мопеда honda себе 600 f3 97 год Ну чего? Три часа, и мотоцикл полностью разобранный. Ну там, за исключением пластика. Пластик снимается 10 минут, а то и меньше. Все, на этом видос закончен, ребят, все. Ставим лайки, напишите комментарий, репост сделать обязательно надо. Следующий видос будет, не знаю когда, по этому мотоциклу. Но я постараюсь. Всем спасибо за внимание, кто принимал участие просмотре данного видеоролика. Всем пока, счастливо, подписываемся на канал.